Давайте поговорим чуть-чуть о развитии человека. Конечно, если вы захотите уточнить, как развивается человек, каким образом, то для этого есть различные учебники, в том числе и по психологии. Я сегодня чуть-чуть попроще буду разговаривать и рассказывать о развитии человека, потому что сейчас очень модно понятие самореализация, саморазвитие и так далее то есть мы будем говорить о развитии человека именно в свете этих понятий и так человек рождается как известно чистый лист бумаги пусть образно но мы не будем сильно отходить от этого понятия и в течение своего детства человек видит своих родственников события которые происходят вокруг него и так далее за счет этого у него складывается впечатление о мире Несколько кризисов сопровождают детский возраст, юношеский возраст, подростковый возраст. И каждый так называемый кризис – это новообразование, когда человек по-старому уже жить не может, по-новому еще не может. И вот во время этого кризиса мы все знаем классический вариант, когда с подростком сложно, когда кризис среднего возраста и так далее, такие известные даты. Так вот, в этот момент, в момент самого кризиса происходит понимание самим человеком, что делать и как быть, чтобы выйти на новый уровень, на новый возраст, так называемый, и уже в соответствии с этого возраста жить дальше. Затем снова следующий кризис и так далее, и тому подобные вещи. Так вот. Почему я говорю о развитии человека в свете саморазвития? Живет человек, живет. Проходит он кризисы и периоды, деваться ему некуда. Недавно разговаривала с девочкой 16 лет. Она говорит, я была лучше, у меня сейчас все гораздо хуже, я меньше улыбаюсь, меньше поводов, люди другие. На что я и так и сказала, это переход в другой возраст, это переход из подросткового возраста, юношества, это взрослость, ты становишься другой, взрослой. Но ребенку 16, а что же дальше? Когда ты общаешься с людьми 30, 40, 50 лет, и они рассказывают, что, оказывается, родители очень сильно... Виноваты в их неправильном воспитании. Что значит неправильное воспитание? Дело в том, что каждый родитель в силу своих возможностей и всего остального делает для ребенка максимум то, что он может и как он это может. И действительно, может быть, кого-то бьют, кого-то нет. Но это уже даже не суть э, вопроса. Кого-то любят, ласкают и залюбливают, кого-то с утра до ночи говорят, что он любимый, кого-то вообще ничего, никак не говорят, у кого-то родители на работе сидят. И сейчас это даже не столь важно. А важно следующее. Что есть взрослость? А Взрослость есть самостоятельность. Как только... Человек выходит в то состояние, когда он сам принимает решения, сам отвечает за эти решения и сам делает то, что он хочет. Например, мне не нравятся люди вокруг меня, а что я могу сделать для того, чтобы изменить их? А что мне предпринять? А какие мне нравятся? А э, с кем я хочу общаться? А что мне надо сделать, чтобы подружиться с этими людьми? И так далее, и тому подобные вещи. Заметьте, я сейчас говорила о самом человеке они а а, «я, у меня не то окружение, потому что родители меня не так воспитали», а, «я не могу понравиться девушкам, потому что я не столько зарабатываю, сколько они хотят». Причем никто не знает, сколько хотят девушки, чтобы зарабатывал мужчина, но это даже пятый вопрос. Так вот, а, как только человек становится самостоятельным, это как раз тот период, когда человека можно называть личностью, когда он понимает, что в жизни все зависит от него, и когда у него есть прошлое, как у всех других людей. И если почитать биографии известных людей, то, хохохох, поверьте, там не было никаких радужных пони. Как правило, там был какой-то сплошной кризис, какой-то сплошной ужас. Это очень у многих людей таким образом развивалась судьба. И никто не пришел и не сказал в один прекрасный день, все, милая, закончились проблемы, закончились все неурядицы, С завтрашнего дня ты живешь по-другому, ты счастлива. Такого не бывает. Человек счастлив только тогда, когда он сам для этого многие вещи сделал. И когда по происхождение он должен быть как его родители алкоголиками а вместо этого он ставит бизнес и чего-то зарабатывает либо наоборот человек понимает что у него есть родители которые не потому что они плохие или хорошие а потому что они такие какие они есть и они его воспитали так как они могли если бы они его воспитали по-другому, из него вырос бы другой человек. И насколько это было бы хорошо или плохо, вот это вопрос. Пока человек сам не возьмется за свое развитие, пока он не будет делать то, что он хочет, счастье ему не наступит. Нету человека, который сделает вас счастливыми. И в детстве вы были счастливы только потому, что вы не приставали к родителям, и не придирались и не ждали от них, что они для вас все сделают. Когда человек вырастает, он начинает искать костыли. У кого-то это родители, у кого-то это зарплата, у кого-то это машины, квартиры, дачи и так далее. А кто-то просто становится счастливым. Вопрос, что выбираете вы и что для вас хорошо. Так вот, развитие человека идет по тому пути, который ему надо, когда первое он понимает, что ему надо. Второе, корректирует этот путь, потому что мы всегда могли что-то неправильно решить. Например, кто-то решил, что ему нужны деньги. Он заработал денег, а счастлив не стал. Видимо, что-то не так. А давайте еще подумаем, что я хочу. И так далее. Мы никогда вчера не знаем, что будет завтра. И это у всех так. Классический вариант «повезло». Каждый знает, как ему везет. И знает, сколько он пахал на то, чтобы ему повезло. Так вот, развитие человека идет по счастливому пути только тогда, когда человек ведет это развитие по счастливому пути. И чем раньше человек понимает, что его зарплата зависит от него, его работа, образование зависит от него, и его родители сделали для него тот максимум, который они смогли. Да, каждый из нас знает таких людей, которые живут с родными, обижаются на родных, даже в достаточно глубоком возрасте. Каждый для себя свое детство меряет по-разному, у кого-то это детство вся жизнь, но тогда и не обижайтесь, у детей нету ни денег, ни семьи, ни любви, а есть только друзья. Так что, хотите быть счастливыми, как в той поговорке, будьте счастливыми. Сделайте так, чтобы ваша жизнь была счастливой.